здравствуйте начинаем нашу очередную пресс-конференцию в этот раз это пресс-конференция посвященная репрессиям в сфере здравоохранения вот пишите пожалуйста ваши вопросы в чат вы также можете просить в чате слова мы мы вам тогда мы вас тогда включим вы сможете лично задать вопросы нашим спикерам, если вы хотите да, напоминаю также, что у нас есть перевод синхронный. Он, пожалуйста, если вам нужен английский язык, вы включите его внизу. Там есть глобус, вы можете выбрать дорожку English. Будет тогда слышен переводчик. Еще прошу всех журналистов переименоваться в формате имя, фамилия и медиа, которые вы представляете. Если вы так переименуетесь, нам будет гораздо проще задавать вопросы потому что мы сможем профессионально сказать э, э, как бы ваш вопрос с вашим именем, фамилией и медиа, которым, э, которую вы представляете. Вот. Э, э, наши спикеры сегодня — это Андрей Ткачев, координатор фонда «Медицинской солидарности». Привет, Андрей. Да, всем привет. И это Юлия Матусевич, бывший преподаватель Белорусского государственного медицинского университета. И медсестра Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Тогда, ну, как и всегда у нас на пресс-конференциях, давайте начнем с вступительного слова. Андрей, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, про ну, ситуацию в сфере здравоохранения, про фонд медицинской солидарности, который ты представляешь. Вот. Ну и, возможно, что-то еще. Да, я являюсь координатором фонда медицинской солидарности, который помогает репрессированным медикам, которых, к сожалению, точно так же репрессируют, как и другие слои общества в Беларуси. Направление нашего фонда оно предполагает как финансовую поддержку, так и юридическую поддержку тем медикам, Собственно, кто оказался под арестом, вот э, на данный момент у нас около 20, ну, то есть по нашей информации, возможно, их больше, но, возможно, они просто не обращаются за помощью. Э, по нашей информации, сейчас 20 человек находится на сутках, э, и более 15 из уволенных э, медицинских э, работников за все время после выборов, но их, э, конечно же, тоже больше. 15 человек — это только те, которые обратились э, за помощью. Вот. Ну вот, если кратко, то как-то так. Окей, mm -hmm. uh, okay, спасибо. А uh, Юля, uh, расскажите, наверное, ну, как бы вашу историю, и, да, я не знаю, что вы тоже что-то приготовили для нас. Uh, я работала в Белорусском государственном медицинском университете и была одним из тех, я внешний совместитель, Раб, лабор, работала в лаборатории практического обучения и вместе с другими преподавателями мы вначале сняли видеообращение от преподавателей медуниверситета в поддержку наших студентов, поскольку уже начиная с августа месяца часть студентов находились у нас под административным арестом, кто-то отбывал сутки, кому-то были приписаны штрафы. Ну и после так сложились обстоятельства, что в рамках своей работы мне пришлось поприсутствовать на одном из ректоратов, где были отчитаны наши студенты за их гражданскую политическую позицию. Я высказала свое отношение и неправомерность ректората по отношению к студентам, и меня попросили уволиться. Сейчас я, конечно, поддерживаю отношения с теми студентами, у которых раньше преподавала, со студентами которых, не со всеми, но которые вот были под вопросом, отчисляли их, не отчисляли. На данный момент я знаю, что две студентки отказались восстанавливаться в медуниверситет мед. после встречи с ректоратом. Они не хотят менять свою гражданскую позицию, и они отказываются продолжать. Они хотят учиться в медуниверситете, но отказываются учиться на этих на тех правилах, которые им сейчас навязывают. И, насколько мне известно, два студента, даже, когда еще были под вопросом по поводу их увольнения, поскольку в медуниверситете так никто и не увидел окончательные документы об отчислении, два студента уехали в Польшу, и один из них уже подал на программу костуся Калиновского на обучение в одном из польских вузов. И, насколько мне известно, часть студентов которые еще продолжают учебу в медуниверситете, но они уже также думают о том, чтобы получить какие-то возможности и обучение, продолжить обучение за границей, потому что даже те студенты, которые вернулись на учебу, не... Ну, им, они не чувствуют возможности того, что их в сессию, например, не отчислят просто за неуспеваемость. То есть они не чувствуют защищенности. Да, спасибо. Так, ну напоминаю всем нашим участникам, что вы ваши вопросы, которые у вас возникают, вы можете задавать их, пожалуйста, в чат. Нам кое-какие вопросы уже пришли, и я вам их сейчас передам. Андрей, наверное, вопрос к тебе. И вопрос к деятельности Белорусского фонда медицинской солидарности. Татьяна Горгалык из Deutsche Welle спрашивает, на какую помощь могут рассчитывать репрессированные врачи? Ну, репрессированные врачи, прежде всего, могут рассчитывать на выплаты. То есть мы сотрудничаем с фондом BySol, который осуществляет единовременную выплату в размере полутора тысяч евро медикам, уволенным за свою гражданскую позицию. Плюс мы будем способствовать трудоустройству этих уволенных медиков, потому что медики – это такая достаточно специфическая специальность, и работу для них не всегда удается найти. К сожалению, мы имеем случаи, когда даже при попытке устроиться в какое-то частное учреждение здравоохранения, администрация отказывает медикам в трудоустройстве, и они вынуждены уезжать за границу. Вот. Ну и в том числе фонд оказывает и юридическую поддержку тем медикам, кто за ней обращается. Вот. Мы оказываем помощь э, семьям э, тех медицинских работников, которые оказались э, в трудной ситуации в связи с тем, что э, их э, арестовывают, подвергают административным арестам, они оказываются на сутках, то есть, как правило, дают там, от 10 до 15 суток. Э, в том числе мы компенсируем э, те сутки, который медик не работает по специальности, мы делаем выплату компенсации, вот, то есть как будто он работает в это время. Uh -huh. Спасибо. Также вопрос от Татьяны Горгалык. Я думаю, что я могу его адресовать обоим спикерам. Какая сегодня реальная ситуация по COVID в Беларуси? Ну, наверное, Андрей, тоже давай начнем с тебя. В контексте того, что ты сотрудничал с фондом байковид 19 который помогал медицинским работникам во время начала пандемии COVID-19, может быть, ты знаешь какую-то, ну, скажем, более как бы инсайдерскую информацию, То есть какая сегодня реальная ситуация по COVID в Беларуси? Да, все верно. Весной я был одним из координаторов волонтеров инициативы «Байковый 19 которая помогала медицинским работникам в борьбе с ковидом. По нашей информации ситуация уже гораздо хуже, чем была весной, и даже видя те официальные цифры Минздрава, которые очень сильно далеки от реальности, можно говорить о том, что эпидемия уже скажем так, перешла тот уровень, который был весной. По неофициальной статистике, которую нам поступают от медицинских работников различных учреждений по всей стране, официальная статистика Минздрава занижена ну, от 5 до 10 раз, может быть. <сёк> Спасибо, Юля. А вам есть что добавить? А, да, дело в том, что Официальная статистика занижена, и полностью поддерживаю эти цифры, согласуются те цифры, которые говорил Андрей, что она занижена в 5-10 раз. Хотелось бы только отметить о том, что, несмотря на то, что учреждения здравоохранения, главные врачи, рапортуют о том, что у них достаточно СИЗов, как показывает практика, все равно продолжается, не хватает СИЗов для медицинских работников, и, к сожалению, вот эта волна вируса тяжелее в том плане, что большее количество заболевших нуждается в кислородной поддержке и в аппаратах искусственной вентиляции. Uh -huh. А СИЗА — это средство индивидуальной защиты. Да, извините, Такое... это уже да, так. Да. Uh -huh. Такое просто уточнение, да. Окей, спасибо. Так... Также есть вопросы, вот, э, Белорусская служба польского радио. Э, Но ну, мы слышали, что также был э, вот ультиматум от медицинских работников, э, да, и э, mm -hmm. вот вопрос касается этого ультиматума. Недостатково солидарно является медицинская супольность. Как выставить Лукашенку ультиматум, что когда он не сойдет до значении термину, у все супрацовники службы аховых здоровья почнуть агульнонациональную бестерминовую безтерминовую забастовку? Журналистов можно было заменить российскими, медиков и медсестров, худшей за все немогчимо. Ну, вопросы Андрею и Юлия. Пожалуйста. Ну, Юля, давайте вы начнете. Да, я тогда начну. Хорошо. Дело в том, что по действующему законодательству Республики Беларусь медицинские работники не имеют права объявлять забастовку. Они могут прямую забастовку, вот как, например, как работники там Ремавтодора, не знаю, заводов, не имеют права, они должны оказывать экстренную помощь в любом случае. Тот ультиматум, который был выдвинут, он заключается в том, что медицинские работники будут увольняться. Либо увольняться, либо работать и требовать, работать четко по протоколам, с наличием СИЗов, с, с поддержкой полностью той работы, которая у них есть. Понятно, что не все медицинские работники, вот по некоторым опросам, около процентов медицинских работников готовы, Уволится в течение 30 дней, а не все готовы уйти полностью, потому что у кого-то есть страх о том, что недостаточно опыта найти другую работу, у кого-то нет другой профессии, а медицинская профессия, она достаточно, скажем так, узконаправленная, ты не можешь пойти работать в какую-то другую среду, например, там, не знаю, парикмахером или еще кем-то. Однако, по тем настроениям, которые я вижу сейчас, вот, ну, порядка 30% готовы написать заявление увольняться. Часть э, врачей э, готовы поддерживать так называемую итальянскую забастовку. А часть еще, вот одна часть, понятно, что она будет работать так, как работала, но есть еще э, те врачи, которые не могут оставить свое рабочее место, поскольку они действительно высококвалифицированные, высококлассные специалисты, и если они перестанут оказывать свою помощь людям, то у них могут возникнуть, не у них, у их пациентов, которые не будет оказана эта помощь, то они могут об этого пострадать. Вот как-то так. Андрей, может, то да, добавить? Да, еще? да, я могу добавить от себя. Да, медицинское общество, оно достаточно солидарно. У нас есть примеры того, когда собирались увольнять по политическим э, мотивам сотрудников учреждений здравоохранения, и за них вписывался весь коллектив, они э, коллективно несли заявление на увольнение к главврачу, и всех сотрудников оставляли на месте, никого не увольняли. По поводу медицинского ультиматума, он достаточно широко обсуждался в медицинской среде, и там было много разных мнений. Тут вопросы лежат как в экономической плоскости, так и в этической. То есть, согласно медицинской этике, медицинский сотрудник не может отказать в медицинской помощи человеку, который в ней нуждается. Это касается, прежде всего, сотрудников реанимации и экстренной помощи. То есть, про них никто не говорит, что они будут увольняться. Тут, скорее, да, идет речь о том, что они будут выдвигать ряд жестких требований к своим администрациям касаемо соблюдения трудового э, э, кодекса, в том числе обязательному наличию СИЗов и выполнения всех пунктов э, трудового законодательства, это что касается э, там, рабочих ставок, э, рабочих часов и так далее. Вот. Поэтому есть ряд требований. Да, у нас есть открытое письмо медицинских работников, которое подписало уже почти 5000 человек, в котором среди основных пунктов идет это остановка насилия со стороны работников силовых структур, это расследование всех фактов, и наказание виновных, и свободные честные выборы. Под этим письмом подписалось очень много докторов наук, академиков и действительно важных и значимых людей в медицине. Поэтому можно сказать, что медицинское общество действительно выступает такой серьезной силой и серьезной, скажем так, ну не то что угрозой, но она может влиять на происходящую ситуацию в стране. Но говорить о том, что все медики будут массово увольняться, мне кажется, это будет немножко преждевременно, хотя есть действительно часть работников, как Юлия уже сказала, по разным опросам их там до 30% может быть, которые готовы будут уволиться. Спасибо. Пауль Флюкигер, Ноя Цюрихер Цайтунг, это швейцарская газета, спрашивает вопрос следующий: Достаточно ли в Беларуси врачей-медработников, или у вас есть проблема с трудовой миграцией в Россию и в ЕС? Андрей, Юля? Да, мы видели неоднократные заявления нашего как бы его так называть помягче, Александра Григорьевича, который заявлял о том, что он не держит медицинских работников, что у нас работников достаточно, пусть они там уезжают работать в Польшу, но обратно не возвращаются и так далее, и так далее. Но вместе с тем мы получаем много информации, и это действительно так, что медицинских работников действительно не хватает, их существует дефицит. В том числе из-за эпидемии COVID. К сожалению, многие медики заболевают и выпадают из строя и не могут оказывать помощь. Вот. Поэтому, по нашей информации, дефицит кадров действительно существует. Юля. Дефицит кадров есть, и буквально на днях прочитала статистику о том, что у нас ни один врач не работает на ставку, у нас минимум врачи работали на ставку тридцать четыре ну, запятая четыре то есть это говорит о том, что не хватает врачей, а у медсестер даже еще и больше получается занятость на, то есть ни, ни одна медсестра фактически не работает на ставку минимум на полторы. Uh -huh. Поэтому вопросы с тем, что ну, с России очень много медицинских работников еще и раньше уезжали в Россию, поскольку у нас нету проблемы с дипломами, с признанием дипломов квалификационных категорий. у нас нету проблем с, с языком, русскоговорящий там и там, есть некоторые проблемы, вопросы с отъездом в страны ЕС, поскольку надо нострифицировать свой свой диплом, подтверждать знание языка, это как минимум, но для немецких, для германо-говорящих стран это B1 для, для медицинских работников, но я просто знаю о том, что если врачи ставят себе цели, то э, очень многие э, буквально за год выучивают немецкий язык либо английский, либо польский, и доводят его до профессионального B1 уровня, сдают экзамены и уезжают за границы. Так было и раньше, миграция это есть, она, пускай, не такая явная, как, возможно, в целом по республике за последние три месяца после августовских событий, но медицинские работники, даже сейчас я тоже слышу о том, что если так все останется в нашей стране, то они согласны увольняться и уезжать в другую страну для работы. Ну, и я хочу добавить, что сейчас э, Польша готовит поправки в законодательство, которые будут позволять э, устраиваться на работу медицинским работникам из Беларуси по упрощенной схеме. Ну, и в том числе, насколько я знаю, такие же поправки готовит и Литва. Uh -huh. Спасибо. Э -э, ну, вот еще тогда в догонку вопрос тоже про м -м, медицинских работников белорусских за границей. Альберт Вержбицкий, опять Белорусская служба польского радио, спрашивает, есть медработники, которые за погрозу и переследу вымышлены были переехать за мяжу, и какую допомогу за межой им оказывая фонд? Да, все верно. Есть несколько медицинских работников, которые вынуждены были уехать за границу. Им осуществлены выплаты со стороны фонда «Байсол» как вынужденным релакантам и людям, которые вынуждены были потерять работу по политическим мотивам. И сейчас с ними ведется работа. В том числе ведутся переговоры по их возможному трудоустройству в тех странах, где они оказались. И уточнение от журналиста из Гонконга, Нг. Уточнение, возможно ли для медицинских работников работать в России без экстраквалификации, лицензии, признания дипломов? Да, может. Да, ну, ну Юля уже, да, ответила на этот вопрос, да. Угу. Но опять же, тут есть э, нюанс, что э, если на враче нет э, там какой-нибудь уголовной статьи, как у нас сейчас любят возбуждать, да, э, и он не был вынужден уехать в страну, откуда его не выдадут. Угу. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы продолжают поступать. Инга Лизенгевич, Deutschlandfunk, это немецкое радио, если я не ошибаюсь. Предположим, 30% врачей уволится. Что это означает для пациентов? Мы уже знаем, что увольняют или не продлевают контракты узким специалистам. Чем это грозит пациентам? Ну, здесь достаточно сложный вопрос. Дело в том, что э, часть э, плановой помощи в Республике Беларусь сейчас приостановлена из-за э, COVID-19, которая началась вторая волна в Республике Беларусь. Экстренная помощь оказывается в том объеме, в котором она оказывалась. Э, узкие специалисты, ну, дело в том, что Насколько я знаю и слышу от врачей, никто не отказывает, э, то есть никто не хочет отказывать в помощи пациентам по узким специальностям. Они готовы даже волонтерить и оказывать эту продолжать эту помощь, оказывать э, людям, которые в этом нуждаются, но не в рамках своей работы на государство, не в рамках той работы, которую еще сделают. Э, до момента, то есть они готовы терпеть, приносить какие-то там, не знаю, лишения, да, но и оказывать волонтерскую помощь в виде консультации, как узкие специалисты, пациентам, но не работать на данную систему в целом. То есть да, по большому счету? Хочу добавить на эту тему, что действительно сейчас мы в том числе разрабатываем возможную программу помощи пациентам, с помощью телемедицины. То есть, в случае увольнения врач будет продолжать практику, но оказывать ее в частном порядке. И в том числе дистанционно, в том числе услуги могут быть экспортированы в другие страны. Таким образом. Да, спасибо. Зигрид Шпиндельбек, организация на Дран, Австрия. Вопрос следующий. Как мы знаем, был взломан телеграм-канал Белых Халатов вчера. И вопрос, есть ли уже существующий новый канал Белых Халатов, который работает? Да, тут я могу ответить, потому что взлом происходил буквально на моих глазах. Я в этот момент находился... Скажем так, за компьютером за рабочим местом. По нашей информации, физически был арестован один из администраторов телеграм-канала, и с помощью его устройств был получен доступ, частичный доступ к телеграм-каналу. Соответственно, там начали размещаться различная информация, была смена аватарки на uh -huh. герб. Вот. Но тут же был создан э, запасной канал, который уже перегнал по количеству подписчиков э, изначально. То есть мы призвали всех э, тех, кто был подписан на изначальный канал Белых Халатов, подписываться от него и подписываться на новый Телеграм-канал. И вот я сейчас посмотрю, там, по-моему, уже перевалило за 40 тысяч э, подписчиков у нового Телеграм-канала. Да, уже 41 тысяча подписчиков в новом телеграм-канале. То есть он абсолютно безопасен. Все администраторы находятся вне Беларуси. Mm -hmm. Поэтому дело будет жить и продолжать жить. Окей. Okay. Uh, вопрос от uh, Марика Бекермана uh, Media Tower. Можно ли охарактеризовать и классифицировать подход властей к врачам как преступный, а политику в отношении коронавируса как нарушение прав человека, в скобках «отказ в праве на медицинское обслуживание»? Да, все верно. То есть медицинские работники репрессируются в период эпидемии COVID, и более того, репрессируются достаточно серьезные узкие специалисты которые могли, во-первых, провести очень много операций, и спасти много жизней. То есть таким образом осуществляется, можно сказать, геноцид в отношении белорусского народа, в том числе и замалчивая проблему, преуменьшая проблему ковида, искажая статистику, давая неверную информацию и рекомендации, государство правительство и власть Республики Беларусь действительно оказывает, можно сказать, осуществляет геноцид белорусского народа таким образом. Mm. Mm. Mm -hmm. Юля, что-то хотите добавить? Mm. Uh, я хотела бы добавить еще, что здесь есть нарушение, в том числе и прав врачей, поскольку, когда они заболевают COVID, им больш... ну Есть личные знакомые врачи, медицинские работники, медицинские сестры, которым не открываются больничные, не делаются тесты ПЦР, хотя есть явные признаки. И э, люди продолжают ходить на работу, выполнять свои должностные обязанности. На вопрос, почему вы мне не открываете больничные, ведь у меня же есть явные признаки того, что я... Ну, и при выполнении своих основных обязанностей по основному месту работы я могу заражать людей, которые будут приходить ко мне на прием. Говорят, ну вы же понимаете, врачей нету. И, ну вот, ну вы же понимаете. Да, вы То же понимаете, это, эту это, фразу это, это, нужно это. просто на, как слоган современной Беларуси. Да. Ну, а хочется уточнить, а какая, а какая, как вы думаете, реальная причина, почему это не делается? Ну, скорее всего, это связано с тем, чтобы уменьшать цифры для красивой статистики о том, что у нас... Нет проблем с вирусом, медицинские работники не работают, ой, то есть не заболевают, у нас низкая смертность, и вообще у нас все хорошо. Да, ну и в том числе сокрытие заболеваемости медицинских работников, оно связано с тем, что им действительно не выдают СИЗы, средства индивидуальной защиты в том объеме. Именно с этим и связано большинство случаев заболеваний медицинских работников. Вот. И сейчас ведется работа над созданием своего образа, своеобразного такого мемориала памяти медицинским работникам, погибшим от эпидемии COVID. Эти данные пока не в открытом доступе, но мы сейчас эти данные собираем. Я думаю, они скоро будут опубликованы, и я думаю, что вы удивитесь той цифре погибших медиков, скажем так, во время исполнения своего... Долго. Так, Максим Дмитриев, я так понимаю, что вопрос касается тоже этой пандемии COVID-19. Вопрос, возможно ли наладить сбор реальных данных в скобках, в том числе за прошлые периоды, так, чтобы у захвативших власть не было повода придраться и остановить этот процесс? Ну, то есть, возможно ли наладить сбор реальных данных э -э, по пандемии? А, это очень интересный такой э, вопрос. Насколько мы знаем, и это факт, э -э, в конце весны, начало лета компания ЕПАМ. E разработала и бесплатно передала Минздраву инструмент для сбора и анализа статистики по заболеваемости COVID и отслеживанию контактов первого и второго уровня. То есть в этой системе все данные были абсолютно прозрачные, но, как мы знаем, эта система так и не была запущена, и она где-то, скажем так, ее положили на полочку и забыли, в том числе потому, что если бы ее внедрили, то реальная статистика была бы доступна слишком большому количеству людей. Сейчас мы получаем статистику непосредственно из медицинских учреждений, в том числе по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции и по количеству смертей. Действительно сейчас идет сбор... И, и, э, и анализ вот этой информации. И я думаю, в скором времени мы, э, в том числе на страницах фонда медицинской солидарности телеграм-канале «Белые халаты» начнем эту статистику публиковать. Uh -huh. Спасибо. Юля, хотите что-то добавить? Нет. Okay. Вот здесь полностью. Окей, okay. хорошо. Uh -huh. Так, Лорензо Дистази, фриланс-журналист Uh, вопрос. Есть ли случаи насилия в отношении врачей, работающих в больницах со стороны правоохранителей? Uh, случаи насилия при задержании, безусловно, были. Uh, в том числе широко известный случай Андрея Витушка, который 10 августа попал на Окрестина, был избит вместе с сыном, со своим. Uh, вот. uh. Да, медицинских работников точно так же репрессируют, как и других людей. Но сейчас мы видим тенденцию к тому, что им начинают все-таки давать меньше арестов и относятся чуть более лояльно, чем к другим людям, потому что они все-таки немножечко понимают, что это медики, и, возможно, избив сегодня какого-то медика, завтра обратившись за помощью к другому медику, Силовик рискует ее не получить? Окей, okay. uh, так вопрос Юли. Вы работаете, насколько я понимаю, с ассоциацией геном? Uh, можете, пожалуйста, рассказать, как эта ситуация особенно повлияла на детей с С uh, Сосма. Да, Спинально-мышечная да. атрофия. Угу. Да. Э, я работаю с геном, но я работаю с людьми, которые болеют боковым амиотрофическим склерозом. И насколько мне известно, э, ситуация данная, которая сейчас происходит в Республике Беларусь, никак не повлияла на тот уровень и качество оказания помощи. Что людям с больным, больным с боковым миотрофическим склерозом, что детям со СМА. То есть, та помощь, которая может и оказывается в республике Беларусь, она им оказывается в том объеме, в котором и раньше оказывалось, ничего не поменялось. А те люди, которые смогли уехать вот как мы, если мы говорим про детей, которые насобирали деньги а, и получают либо спинразу, либо другие препараты за границей, они там пока находятся и получают это, да. То есть, на работу в целом, ситуация, ну как на общественную организацию не повлияло, на уровень не повлияло. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Так, uh -huh. ну, хочу спросить у наших журналистов, уважаемых, есть ли у вас еще вопросы, потому что похоже на то, что все, все вопросы, которые у меня были, я задал. Поэтому, уважаемые журналисты, если вы хотите задать какой-то вопрос нашим спикерам, пожалуйста, сделайте это сейчас. Я могу пока рассказать про фондрайз, который мы вчера запустили. Да, а, пожалуйста, это... пожалуйста. Да, вот вчера был запущен э, на Фейсбуке Фондрайз э, со стороны фонда медицинской солидарности. Фондрайз э, запущен именно для того, чтобы немножечко расширить мандат э, фонда Байсол, потому что Байсол выплачивает, по сути, только уволенным. А помощь медикам нужна не только в случае увольнения. Вот У нас э, действительно много кейсов э, штрафов. То есть, в основном сейчас медикам дают штрафы, и у нас э, есть возможность эти штрафы э, выплачивать. Э, в том числе, э, значит, мы будем оказывать компенсации экономических потерь медикам э, в случае, э, так, когда их лишают премий. То есть, одно из способов наказания медиков – это лишение их премий. Э, фонд в том числе будет выплачивать эти компенсации и покрытие издержек, связанных с лечением и реабилитацией после заключения. То есть, мы все знаем, что условия содержания в изоляторах временного содержания в Беларуси можно приравнять к пыткам, и люди, которые выходят из этих изоляторов, нуждаются в реабилитации. Вот, и фон будет в том числе заниматься этим вопросом. Спасибо. Э -э -э так, мы... Получаем вопросы. Лоренцо Дистази, сколько врачей сейчас находится в тюрьме и находитесь ли вы каким-либо образом с ними сейчас в контакте? Ну, прямо сейчас с ними в контакте находиться невозможно, потому что они сидят в тюрьме. Мы работаем с их семьями, с их родными, оказываем в том числе и помощь продуктовую. Есть такой сервис Aidit Help Buy, который запустил отдельную ветку для помощи медицинским работникам и семьям медицинских работников, пострадавших от репрессий. На данный момент сутки отбывают... Так, сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу. 20, 21 человек. Сейчас находятся в изоляторе временного содержания э, медицинских работников. Вот. Среди них очень прям серьезные специалисты, онкологи, урологи с мировым именем, которые делают э, очень важные операции. Лоренц переспрашивает, 21, да? да. 21, да? Да. Да, да, да. Но это не базам... Да, и это не считаю еще тех, которые а, были задержаны, ждут судов, либо да, те, которые наверное. уже были, а, как это, административный штраф, которым выданы штрафы. Mm -hmm. Да, штрафов очень много. Много. В большинстве случаев, да, медики получают штрафы. Штрафы. Окей. Mm -hmm. mm -hmm. uh, okay. uh, следующий вопрос... Подвергались ли Байсоль и байковид 19 запрету со стороны правительства, например, замораживанию счетов или аналогичной организации солидарности из области медицины? Байсол, да, действительно, сейчас получил. Ну, не сейчас, достаточно давно их сайт заблокировали э, с территории Беларуси. Он возможен, доступ к нему только под VPN. -ом. Но на работу фонда это никак не повлияло. Выплаты осуществляются в полном объеме, и они действительно безопасны, их невозможно отследить и заблокировать эту помощь. Вот. Поэтому счета находятся не в Беларуси, помощь оказывается не из Беларуси, поэтому перекрыть ее не представляется возможным. Ну, тут вопрос догонку. Есть ли у вас инструменты, как избежать присвоения компенсации со стороны Следственного комитета? Ну, есть, да, насколько Да, да, угу. да, безусловно, есть. Ну, Отлично. то есть, деньги поступают не на, там, счет в банке. Угу. Так, э -э, есть ли смысл делать альтернативные структуры для функционирования здравоохранения и где они должны базироваться? Может быть, в Польше или в Литве? Такой вопрос. Ну, смотрите, э, альтернативные структуры, наверное, будет громко сказано, но часть функций Минздрава уже, вот, можно сказать, вы, выполняет фонд медицинской солидарности. И я думаю, что скоро его мандат будет расширен э, закупками средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования и поставками в Беларуси из-за рубежа. Вот. Поэтому да, мы выполняем функции защиты прав медицинских работников, такой своеобразный, можно сказать, профсоюз. То есть при любых вопросах, при любых репрессиях или давлении со стороны там, администрации или еще кого-то, медицинские работники могут обращаться в фонд солидарности, и фонд солидарности им поможет. Окей. Okay. Um... Следующий вопрос. Как дела с COVID-19 в ципах, тюрьмах и так далее? По нашей информации, сейчас действительно в пенитациарных заведениях очень серьезная эпидемия covid и практически все люди, которые отбывали там аресты, они выходят с положительными тестами на COVID. В том числе и медицинские работники. То есть не так давно вышел... Доктор Спарадный Маркелов. Шпаловый. Да, да. Вот. И, и они, они сдавали тесты и действительно говорили о том, что они ковид-положительные, и плюс э, вся камера была с симптомами ковида. Э, но в этих учреждениях не оказывается в должном образом медицинская помощь, медицинские э, работники не допускаются к заключенным, и это одна из форм пыток. Mm -hmm. — Алекс, Apple Daily, Гонконг. Насколько плохая реальная ситуация из-за отсутствия средств защиты, предоставленных больницам во время пандемии? Ну, — По нашей информации, крупные больницы и инфекционные отделения, которые перепрофилированы под работу с COVID, обеспечиваются средствами защиты. В достаточной или нет степени, ну, это зависит от каждого конкретного учреждения, но, к сожалению, COVID повсюду, и он даже в тех отделениях и в тех больницах, которые не были перепрофилированы официально под работу с ним, и вот там уже средства индивидуальной защиты не выдаются в должном объеме, и мы знаем, что их действительно не хватает. Может быть Юлия хочет добавить. Да. Ну, я хотела бы добавить, что действительно в, в крупных центрах, в крупных клиниках еще более-менее есть какое-то оснащение. Они лучше оснащены и теми же аппаратами искусственной вентиляции легких, и э, кислородными точками, но то, что касается районов... Э, то есть, как это называется, первый-второй уровень организации медицинской помощи Республики Республике это все гораздо сложнее и хуже, потому что недостаточно средств индивидуальной защиты, недостаточно кислородных точек, недостаточно аппаратов искусственной вентиляции, либо неинвазивной вентиляции. Сейчас в последнее время врачи говорят о том, что, конечно, можно было бы проводить неинвазивную вентиляцию легких, которая также эффективна в рамках работы с вирусными пневмониями. Ну и есть в некоторых районах некоторая нехватка, насколько вот мне известно, тоже от медицинских работников, и не только от пациентов, в том числе, о том, что не хватает каких-то препаратов. Да, то есть, как мы видим, никакой работы над ошибками после весенней эпидемии Министерством здравоохранения проделано не было. Не было. К mm -hmm. второй волне практически никак не подготовились, не закупили в достаточном объеме ни средств защиты, ни кислородных концентраторов, не было увеличено количество кислородных точек. То есть, фактически все деньги пошли, я думаю, на силовые структуры. Uh -huh. uh, спасибо. Вольга uh Самашка. -huh. Uh, Uh, так, прошу прощения, uh, Вольга Самашка, Семашка, радую uh, Два вопроса. Первый вопрос. Тиробица. Огульный а сбор информации по травмах, с якими поступают протестовцы и затриманные. Uh, тяжкость, подобенство. Да, это одна из э, форм, скажем так, э, протеста медицинских сотрудников, они собирают информацию о травмах протестующих и передают ее... передают ее <связать> куда надо. Okay. Юля, что-то хоть добавить или... Нет, нет, я полностью согласна okay. с Андреем, да. Хорошо, да. И другое питание... Коли праца по ковид ускладнится и пустят волонтеров и бизнес для допомоги удержавные шпитали ну, насколько ну, я мне знаю... кажется, в данной ситуации государство не очень охотно идет на взаимодействие с гражданским обществом, частью которого являются волонтеры и бизнесы в том числе. Поэтому говорить о том, что прям их буду ждать с распростертыми объятиями, мне кажется, не приходится. Юля? Ну, я просто знаю, что сейчас на данный момент студентов 5-6 курса медицинского университета вместо отработки практических занятий с переводом на дистанционное образование переводят в поликлиники и в больницы для работы с пациентами на дому для выхода на вызова, то есть для того, чтобы облегчить работу участковым врачам. Ну и также мне известно о том, что был документ буквально пару недель назад, в котором говорилось о том, что фельдшерам и помощникам врача будет дана возможность выписывать больничные и рецептурные препараты. То есть это говорит о том, что врачи, нагрузка на врачей, увеличивается и просто не хватает персонала для того, чтобы закрывать полностью все вопросы по организации здравоохранения. Спасибо. Я попрошу нашего переводчика перевести вопрос с английского, который вот сейчас есть в чате. Я немножко подожду тогда и задам его потом. Спасибо большое. Так, Алекс. Помогает ли ассоциация, ну я так понимаю, фонд, я так предполагаю, угу. помогает ли ассоциация уволившимся врачам в отставку с получением новой квалификации за пределами страны? Окей, еще раз. Помогает ли фонд уволившимся врачам с получением новой квалификации за пределами страны? Ну сейчас количество таких случаев. По выезду за пределы Беларуси не такое большое. Это буквально единичные случаи. мы с ними работаем, и тут действительно все очень индивидуально в зависимости от той страны, в которую выехал медицинский работник, с Украиной и с Россией практически нет никаких вопросов. То есть там достаточно легко найти и трудоустройство, и повышение квалификации. И мы сейчас ведем переговоры с различными, скажем так, институтами и организациями, которые могли бы приглашать уволенных э, и подвергнутых репрессиям медицинских работников к себе для повышения их квалификации. То есть работа в этом направлении ведется. Спасибо. Так, э, ну... Э... Такое. Опять, э, опять я запрашиваю вопросы от журналистов. Пожалуйста, если вы хотите что-либо задать, то сейчас э, самое время это сделать. Я сейчас посмотрю еще список вопросов, которые я получил до пресс-конференции. Возможно, я что-то пропустил. Эм... Ну, мы немножко поговорили, да, про ультиматум врачей, а вот как он как он как он на практике предполагается, что будет работать? Вот. Ну, это, скажем так, там предусматривается ряд мер, и категоричное увольнение это лишь один из пунктов. То есть другие mm -hmm. пункты предусматривают. Требования а, безукоснительном выполнении трудового кодекса а, и солидарность врачей. То есть в случае, когда репрессии будут производиться в отношении каких-то конкретных медицинских работников, и они будут под угрозой увольнения, а, один из пунктов ультиматума в том, что все медицинские сотрудники будут солидарны и будут коллективные заявления на увольнение. Ну, можно еще добавлю? Дело да, в том, что вот по закону о здравоохранении Республики Беларусь, то есть наши медицинские работники, они не имеют права оказа отказаться в оказании экстренной помощи. Но при оказании плановой помощи они имеют право выбирать себе пациентов. Mm. И я думаю, что часть врачей в рамках поддержки, своей ну, солидарности с другими врачами, с медицинскими работниками будут пользоваться э, этим, этой возможностью, потому что, ну, при оказании плановой помощи они имеют право в... делать выбор. Угу. А, мне пришел в голову такой вопрос. А, а вот, ну вот, скажите, мы знаем, что, например, представители силовых структур, они лечатся, ну, многие из них, во всяком случае, в госпитале МВД, насколько я понимаю. Все. Все? Все. Веча... Да. Все. Подскажите, вот, ну, есть ли у вас какие-то контакты с людьми, которые работают в госпитале МВД? Возможно. Возможно. Я понял, спасибо. Окей. Ну, вопросов больше нет я больше не вижу опять-таки если кто-то из журналистов хочет задать вопрос сейчас самое время это сделать большое спасибо андрей и большое спасибо юлия за то что согласились поучаствовать в нашей пресс-конференции мне кажется было очень интересно вот окей вопрос пришел в госпитале лечатся сотрудники и их семьи? Вопрос. Да. Окей. А, хорошо. А, вот вопрос еще один. А, существует ли возможность получить контакты каких-либо докторов? Это пишет италья... ну, итальянский журналист фрилансер. Да, без проблем. Пусть э, обращается в фонд. У нас есть огромное количество контактов с э, многими специалистами. И в зависимости от темы э, и от запроса мы можем предоставить контакт. Угу. Хорошо. А, а подскажите, как лучше обратиться к вам? Ну, как вас лучше А на Есть э, на Фейсбуке страничка мы можем прикрепить ссылку, куда бы ее скинуть. <соци> а, там, можете, там. можете скинуть ее в чат, и я, наверное, разошлю ее, когда буду рассылать всем участникам. конференции. <Okay. соци> Окей. Okay. И еще вопрос. Периодически поступают заявления, что сотрудники МВД получили травмы. Есть ли доказательства таких травм? Есть официальные э, данные от МВД, по-моему, о том, что три э, человека получили травмы, ну, может быть, больше чуть-чуть, это в одном из, по-моему, в Гродно только трое человек получило травмы, но в любом случае это, даже если есть и большее количество зарегистрированных травм, это э, ни в коем разе не идет... Э, тем количеством пострадавших, которые были э -э, и до сих пор есть, э -э, ну, то есть те, которые получают травмы на данный момент и получали в, в центрах изоляции правонарушения, в СИЗО, в РУВД, mm -hmm. то есть это гораздо меньше, это, это в разы меньше, чем то, что есть пострадавшие люди. Да, yeah, это... и в любом характер случае. Прав... И характер травм совсем другой, и в любом случае э -э, сотрудники... МВД, они, ну, это их работа, работать и получать травмы. Это не обычные мирные жители, скажем так, которые мирным образом пытаются высказать свой протест. То есть сотрудники вооруженных сил, ну, силовых структур, не знаю, МВД, они, они, в принципе, готовы, они учатся к тому, что они в рамках своей работы, основной работы, могут получать какие-то травмы. И если они их получают, это значит, что у них, ну, скорее всего, недостаточно квалификации, навыков. Okay. Uh, uh, uh, где можно найти вот эту датабазу травм, uh, полученных на улицах, которую собирают волонтеры? Ну, пока эта база не может быть опубликована в силу там причин безопасности, прежде всего, тех людей, которые получили эти травмы, потому что многие из них по-прежнему находятся на территории mm -hmm. uh, страны. Но все эти данные, они собираются, и они передаются в международные инстанции, и впоследствии они будут и опубликованы, и в рамках уголовного дела, которое уже возбуждается международными инстанциями против белорусских силовых структур. Так, окей. Наше время подходит к концу. Большое спасибо опять Андрею и Юлия. И спасибо всем, кто, кто к нам сегодня вышел на связь, кто задавал вопросы. Видео мы, как всегда, разошлем всем участникам. Большое спасибо, что согласились сегодня поучаствовать. Да, всем спасибо. спасибо. Спасибо большое. Хорошего вечера.